на Донбасс. Милиция не вмешивалась. Правда, с сегодняшнего дня вместо нее поддерживать порядок столицы будут сотрудники новой патрульной полиции. Причем их форма внешне очень напоминает форму правоохранителей Нью-Йорка. Александр Городников подробнее. Несмотря на все заверения киевских политологов, что национализма в их стране нет, радикалы с успехом доказывают обратное. Около тысячи человек под знаменами с фашистской символикой собрались на Институтской улице. Лозунги соответствующие. Украина! Милиция шествию не мешала. Представителей правоохранительных органов на Институтской вообще было всего несколько десятков человек, что тут же породило домыслы. Мол, марш на самом деле договорной. Его организатор, запрещенный в России правый сектор, разумеется, это опроверг. К акции присоединились бойцы известных националистических батальонов СИЧ, Торнадо, Айдар. От участия отказалось подразделение АЗОВ, если верить слухам по личному указанию главы МВД Авакова. Плакаты и лозунги шествия угрожали действующей власти новой революции. И пока Порошенко выслушал, главу Европарламента о необходимости мира на улице призывали возобновить боевые действия в Донбассе. Мы хотим, чтобы АТО уже начали называть войной, потому что там на самом деле идет война. Мы хотим, чтобы позорные минские соглашения были отменены. Нас раздражают олигархи. Мы хотим наказаний для судей, прокуроров и Беркута, который нас расстреливал. Формально марш приурочили к победе киевского князя Святослава более тысячи лет назад над Хазарским Каганатом. Сегодня с ним сравнивают уже нынешнюю украинскую власть. Чиновников обвиняют в коррупции и связи с олигархами. Реформы только ухудшают жизнь людей. Очередная проект обновления правоохранительной системы Украины. На Софийской площади приняли присягу 2000 национальных полицейских. Пока речь идет только о патрульной службе. Первые наряды заступят в дежурство этим вечером и сами смогут оценить степень опасности новой работы. Главная зона риска в этой системе, мы, к сожалению, имеем такой опыт. Не там, где свистят пули, а там, где листят купюры. Никто из новобранцев ранее в правоохранительных органах не служил. Пока патрульная служба будет работать в тестовом режиме, до вступления в силу нового закона о полиции. Примечательно, что на присяге присутствовал американский посол Пайет. Видимо, и дата церемонии выбрана не случайно. День независимости США. Порошенко в своем обращении к заокеанским покровителям в сети прямо заявил, в Донбассе украинские солдаты воюют за американские ценности. Судя по всему, к новым полицейским это тоже относится. Александра Родников Дмитрий Поляков Тавацентр